Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Старлагерь! Это было в Готике 1, это было в Готике 2, и это и есть Готике 3. В этом видео начнем мы с самых безобидных багов, которые позволят вам получить преимущество с самого начала игры. Ну а потом перейдем к более жестким багам, которые позволят вам прокачать характеристики до имба цифр. Не хотите ли перекратить это? Да, это баги, которые позволят вам вообще не качаться и ничего не собирать. Поэтому, просматривая это видео, вы даете свое согласие, что Готика 3 для вас никогда не будет уже прежней. Это видео ради лузов, поэтому не нужно писать в комментариях, что можно просто воспользоваться консолью или артмани. Все эти баги есть в лучшей сборке модов, с пропаченной версией 1.75, то есть по факту с финальной версией. Первым багом вы сможете воспользоваться с самого начала игры, но позволяет вам сэкономить несколько ЛП. Он касается краш из домов. Кража в Готике 3 ⁇ это особый геймплей, который дает не только заработать, но и имеет определенный спортивный интерес. Но проблема в том, что колесо краж ограничено. С определенного момента орки начинают подозревать, что кто-то ворует. В первый раз они вас прощают, а во второй раз уже может не прокатить. Для того, чтобы оправдаться и во второй раз есть навык, однако он требует ЛП и прокачки воровских умений. Поэтому после жирной кражи телепортируемся в начало города. Если страшно, начинает на вас агриться, говорим ему «укуси меня» и отводим в лес. И там решаем с ним все проблемы. Все на этом все ваши обвинения сняты. Сделаю небольшой перерыв. Есть и другой вариант. Можно просто убегать от тех, кто вас поймал. Главное, чтобы он не успел нанести вам удар. Иначе уже все начинают бегать за вами. Таким способом можно потихоньку уводить всех орков и зачищать города. Следующий бак работает только в сборке Enhancer Edition. В лучшей сборке модов мне такое повторить не удалось. Что конечно же не может не радовать. Какие-то баги все же правят. Ну а поскольку в эту сборку еще многие играют, об этом баге я тоже расскажу. Баг заключается в том, что уже с самого начала игры вы можете взять себе в спутники Лестера, уже с Орде и Кабдуна у вас будет серьезный танк, хотя не самый удачливый. Чтобы Лестер пошел с вами помертание, после боя с орками не идем к Лестеру за помощью. Отправляемся в Варант на раскопки Морасул. При этом не забудьте забрать телепорт Вардеи. Кроме того, рекомендую найти лопату. Лопата нам пригодится для еще одних делишек в пустыне, о которых я расскажу чуть позже в видео. Самый близкий путь в Варант через Кабдун. То есть всего-то вам нужно проплыть на спине через море. Высаживаемся влага. А дальше нужно сделать две вещи. Первое, вам нужно пройти через основной проход Варант, который находится рядом с Брага. Чтобы появилась вот такая надпись. И игра начала считать, что вы уже побывали в Варанте. Второе, нужно пробраться на раскопки Альшадима и побегать в области, где должен стоять Лестер, то есть где-то здесь. Ну а после этого снова возвращаемся в Ардею идем к Лестеру. После этого он нам вручает таблички и соглашается с нами путешествовать. В общем, такой вот простой баг, который у меня не получилось повторить в лучшей сборке модов, поэтому повторяюсь, работает только в Enhancer Edition. Лестер хорошо танкует ползунов и любую другую живность, а также может помочь нам в освобождении городов. Следующий баг позволяет вам прокачать имбу. Этот баг был как в Готике 1, так и в Готике 2. В тот момент, когда вас бьют, вам нужно было выпить какое-то перманентное зелье. Зелье не кончалось, а вот характеристики прибавлялись. То же самое работает и в Готике 3. Только в этом случае вам нужно вовремя закрыть инвентарь. Например, на табличке древнего знания. Активируем табличку и ждем, когда появится надпись После этого сразу закрываем инвентарь. Навык прибавляется, а вот табличка остается на месте. Этот способ работает абсолютно на всем. Таким образом, вы можете восстанавливать себе жизнь или ману. То есть главное подловить момент, когда вам нужно закрыть инвентарь. И таким образом вы можете прокачать вообще любые статки. Но, конечно, лучше всего пить бутылки на перманенты. И вот вам подсказки, где такие искать. Перманентная сила и выносливость находится в тайнике, недалеко от Брага, там, где закопана броня кочевников. В нескольких видео я уже рассказывал, где ее искать. Вам нужно идти по пути от Релиса в Варант и у палатки повернуть налево в гору. Затем немножко побегать и по горам посмотри. и найти палатку. Здесь будет клад, который можно выкопать только с помощью лопаты. Поэтому найдите себе лопату, прежде чем сюда идти. Перманентный эликсир на ману находится на раскопках недалеко от Релиса, В том самом храме, где нам нужно спасти шамана. лег будет находиться здесь в сундуке. Жирная табличка древнего знания находится в городе Альшедим. Ее хранят гаргулии, но в целом выманить их не проблема. Древняя табличка дает плюс 6 к древнему знанию, поэтому прокачать древние знания с ней будет проще. Что касается силы и ловкости, перманенты добавляют всего по два ловкости или силы, поэтому искать их особого смысла нету. В этом случае можно бы перманентные растения. Драконий корень добавляет одну силу, и несколько таких травок находятся прямо рядом с ордей. Так же, как и ягода гоблина, и пламеника, и другие растения, которые добавляют основные характеристики. Но в некоторых случаях перманентами вы прокачаетесь намного быстрее. То же самое касается выносливости, маны или здоровья. Не хватает маны, выпиваем бутылку. И как только мана восстанавливается, сразу закрываем инвентарь. Да, после такого готика уже не будет прежний. И иногда будет просто чесаться руки, чтобы воспользоваться этим багом. Что ж, таков путь. Ну и следующий баг, который многие знают. Он касается добычи золота. В первом ролике про Готику этот способ многие рекомендовали как лучший способ по-быстрому заработать денег. Но на самом деле в этой игре денег прямо хватает. За все прохождение я выкупил амулет у орков за 40 тысяч золотых, и после этого купил еще робу некромантов за 60 тысяч золотых. Но есть один способ, который позволит вам поднять кучу бабла, не напрягаясь. Берем того же Лестера в спутники и в один момент избиваем его. Он роняет свое оружие, которое стоит неплохо денег. В следующем бою он снова достанет свое оружие. Поэтому мы сможем снова его избить и снова забрать его оружие. То же самое работает на магии Риордания, который сидит недалеко от Брага. Соглашаемся его проводить и каждый раз избиваем его, поднимая его посох. Этот способ работает на любых спутниках. Следующий баг позволит вам копать сокровища в неограниченных количествах. Например, тот самый, который находится рядом с Брага, где спрятана броня кочевников, а также несколько перманентов. Выкапываем клад, забираем его, сохраняемся и выходим из игры. Снова заходим в игру, загружаемся и снова выкапываем этот клад. Да, этот способ не особенно выгодный. Потому что Gotic 3 долго загружается даже на ssd дисках Поэтому эта фишка имеет смысл, если вы найдете действительно что-то ценное. Следующая это фишка или бак альтернативного баланса. Когда вы берете навык регена маны, мана восстанавливается по 1% от вашей полоски маны. Однако, когда включен альтернативный баланс, Максимально реген маны будет всего по 5. Даже если у вас 1000 маны, реген будет не по 10, а по 5. Поэтому с альтернативным балансом регенерация маны становится еще более бесполезным навыком. Просто представьте, что тот же огненный дождь стоит 300 маны, а реген у вас по 5 в секунду. Вам нужно ждать целую минуту, чтобы сделать спел огненный дождь. Такой жести нету даже в возвращении. Ну а на этом с багами все. Но не все с фантазией, что можно делать дальше. Ну а дальше, когда у вас есть древние знания, сила жизни и выносливость, остается только включить полет фантазии и отправиться, например, на раскопки за мантией Адонаса. В храм Урасул вы сможете попасть просто через верх. Для этого нужно найти правильную точку. В храм Альшедим попасть сложнее. Но в целом ключи разбросаны здесь недалеко, поэтому собрать их не такая большая проблема. И вот на этом моменте вы уже такой красивый в доспехах Адонаса, творите, что хотите. Да, это баги, играть с багами не совсем интересно, поэтому это не какое-то руководство к действию, просто видео ради забавы и возможности улучшить эту игру, чтобы не было соблазна пользоваться эксплойтами. Мне кажется баг с зельями это какая-то фишка пираньи байтс, потому что она преследует то первую, то вторую, то третью часть, и это лучшая сборка модов с комьюнити патчем 1.75, то есть последняя версия патчей. Если вы знаете еще какие-то баги или секреты, оставляйте их в комментариях. И возможно когда-то это исправят. А на этом все. Подписывайся на канал, если этого еще не сделал. Ставьте лайки и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.